Мария Давтян, адвокат. А, но если говорить о деле Юлии Лавровой, которая пострадала от изнасилования, которое совершил сотрудник полиции, то, к сожалению, сегодня у нас нет опять хороших новостей, потому что а, возбуждение уголовного дела было отказано. А, вся позиция полиции и следственного комитета построилась на том, что а, Юля говорит, якобы говорит неправду, и они больше верят... Человеку обвиняемого в изнасиловании, нежели а самой потерпевшей. И это, к сожалению, происходит всегда и везде, все в делах по изнасилованию. Мы надеемся, что постановление это будет отменено, и мы думаем, что оно будет отменено. Но, к сожалению, проблема в том, что мы снова получим постановление об отказе и возбуждении уголовного дела. И потому что... Очевидно, что следствие пытается затянуть расследование и каких-то реальных действий проводить не хотят. Прошло уже очень много времени, а по делу не проведены основные экспертизы, которые должны были быть проведены уже давно. И мы боимся, что те доказательства, которые есть, они просто будут потеряны следователями. Что с этим делать? Мы видим только один путь. Стараться это дело перевести на уровень города. Сейчас это дело ведет в следственный отдел одного из районов Москвы. Кто, а, и начальник этого отдела, и который вел расследование, напрямую говорят о том, что а, возбуждать дело ненамеренно. А, постоянно угрожают им утерпевших, терпев, что возбудят на нее уголовное дело о ложном Но а, ну, можно даже сказать, они обращаются по-хамски и, и очень часто просто грубят и... Скажем так, проявляют всяческое неуважение. Надеемся, что в итоге дело будет переведено на уровень города, потому что в противном случае никакого объективного расследования не будет точно, и это видно. Влияет ли это а, то, что этот человек был сотрудником полиции на данную ситуацию? Я думаю, что да. Именно поэтому это все произошло. Пока вот так. Вот ситуация такова.